Шестерка огня. У каждой купчихи муж для закона, офицер для чувств, кучер для удовольствия. Геляровский. Изображение карты. Маленькое уличное кафе. За окнами поток людей, и каждый спешит по своим делам. Официант привычно снует между столиков, исполняя заказы посетителей. Но вдруг одна скучающая в одиночестве дама проявила к нему интерес. Она хочет получить услуги, выходящие далеко за рамки его служебных обязанностей. Чего-то этой госпоже явно не хватает. Живых чувств? Острых ощущений? Или это просто ностальгия по прошлым временам, когда подобным образом она могла легко взять любого мужчину? Так или иначе, для него это нештатная ситуация с угрозой потери работы. Для дамы же очередная блажь, возможность забавного приключения. Значение карты. Заигрывание с человеком из другого социального слоя. Хозяин и телохранитель, шофер, горничная. Неравная связь. Создание острой или скандальной ситуации для развлечения. Состояние. Отношения от скуки поразлесь. Ничего серьезного. Чувства поверхностные. Есть легкий привкус садизма. Неловкость, вседозволенность, двусмысленное положение. Характеристика отношений. Отношения очень разных людей, и кто-то из-за этих отношений страдает. Связь от скуки для развлечения. Ничего серьезного. Один из партнеров использует другого. Физическое состояние. Игра в одни ворота. Один хочет всего, другой из-за этого оказывается в двусмысленном положении. Чувства. Чувства поверхностные. Ощущение вседозволенности. Заигрывание без серьезных намерений. Предупреждение карты. В какой бы ситуации ты ни оказалась, не урони свой статус и положение. Совет карты. Развлекайся без серьезных намерений. создавая эпатажные ситуации для проверки партнера. Только не переусердствуй. Астрологическое соответствие. Юпитер во льве. Второй декан льва. Благосклонный вельможа, любящий роскошь и удовольствие охотно уступает другим частичку своего счастья.